Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. в этом видео у нас будет интересный проект, это у нас проект называется Streamix, у нас сейчас на данном этапе идет как ICO, пресейл у нас, в общем, что у нас интересного по данному проекту, как вы знаете у нас сейчас очень много разных бирж, которые переполняют просто массами там своими, но, как правило, те биржи непрофитные, на них нет ни торгов, и они стоят, просто застаиваются и ищут, скажем так, своих скам-проектов. И здесь же нас обещают а, запуск 1 июня данной платформы, то есть это будет биржа. А люди, разработчики именно постарались, скажем так, найти консенсус между опытными трейдерами, и начинающими и они также будут сюда добавлять многие интересные фишки чтобы было намного проще торговать на данной платформе и кстати у них будет поддержка сразу вывода денег фиат но конечно для этого надо будет проходить полностью верификацию но об этом я вам расскажу немного позже сейчас давайте вкратце рассмотрим данную платформу данный проект как видите, нам обещают, да, трейдинг, торговля с графиками, стоп-лосс, маржинальная торговля, то есть у них здесь еще будет таблица лидеров, можно будет посмотреть топ-трейдеров, то есть именно сами понимаете, да, так как работают топ-трейдеры, за ними можно будет проследить, наверное, когда они делают ставочки, когда они покупают, когда они продают и, конечно, на этом же зарабатывать, получать определенный опыт для себя. Социальный трейдинг. Стримик с особенности, да. В общем. Как вы видите, да, я же говорил ранее: ликвидирует разрыв между начинающими трейдерами и экспертами в области торговли. То есть, здесь начинающему трейдеру на данной платформе будет максимально просто начать торговать. Конечно, надо включать мозги, чтобы все это потом не потерять. Максимально просто начинать торговать, все будет интуитивно понятно. Так что никаких сложностей не должно быть. Ну и опять же, и опытным трейдерам также будет удобно работать с данной платформой. А, также здесь показаны небольшие такие анонсики, там трейд лидеры, да, которые за какой период, за сколько дней они там, какой оборот сделали, какой у них профит получился с этого. Сразу предлагают нам присоединиться. Можно будет посмотреть и light paper, и white paper социальный трейдинг, как я говорил, да, статистика, можно будет всегда следить топовых трейдеров и, конечно, за ними же потом приглядывать. В общем, ну, то, что я думаю про списки лидеров, это не совсем прям уж интересно будет, так как многие по своим стратегиям торгуют, но, тем не менее, посмотреть, присмотреться к этому можно будет. Вот что самое интересное, о чем я хотел вам сказать. Да, это фиатный шлюз. Он будет сразу же доступен 1 июня с момента запуска данной, скажем так, платформы, то есть именно торговой биржи. Но для того, чтобы выводить средства в долларах США или в евро, как здесь пишут, до да, с первого дня, нужно будет пройти верификацию Куб или АМЛ. То есть вам нужно будет отправить свои данные, а именно паспортные данные, что это, конечно, не очень радует, так как в некоторых странах это может быть налогообложение, либо еще что-то похуже. Не знаю, я лично предпочитаю именно все в криптовалюте вводить и переводить. Также нам здесь предлагают присоединиться к телеграммным группам, к Твиттеру, к Фейсбуку и следить за новостями. Что еще немаловажно, то что... Данный проект поддерживает А именно такие сервисы Как Global Coin, Merkle Coin Speaker говорит И, и в принципе Оставляет хорошие отзывы о данном проекте То есть проект прошел верификацию Сейчас мы посмотрим Команду после дорожной карты Давайте глянем что у нас по дорожной карте По дорожной карте как вы видите Проект еще со второго квартала 18 года Сбор и анализ требований То есть они проанализировали рынок что как происходит и сразу они не запустились, я считаю, что они могли это сделать раньше но они увидели, что курс идет на падение, переждали этот момент развивали свою платформу, развивали свою идею делались наработки и разработки от опытных трейдеров, брали мнение и от новичков обыкновенных там пользователей и совмещались все это в единое целое теперь же когда курс начинает расти а именно сейчас волна хайпа начинается, на этом я скажу проект может очень хорошо выстрелить, когда появится новая биржа, поэтому в данный момент сейчас очень актуально будет купить допустим токены и при определенном пороге суммы, на котором вы допустим там на 5 долларов покупаете там до 5 вы покупаете токены по допустим 9 центов, а после 5 у вас цена там, по 6 центов становится. Сейчас купить по 6-9 центов. В дальнейшем как раз на Росте можно будет минимум продать за 30 центов. А то я думаю, цена и дает до 1 доллара. То есть будет как стейбл токен. А именно токен данной платформы как... Да, то есть сами понимаете, как будет, как ее дети примерно. Ну, будем на это надеяться. Ладно, а что у нас на 19 год вот? Предпродажная подготовочка у них там, да. Интеграция пола будет, официальный запуск, потом третий квартал это разработка мобильных версий, что будет очень удобно, маржинальная торговля, запуск маржинальной торговли и довольно-таки популярные в наших странах интересно это будут бинарные опционы на платформе Streamix. Это такой момент, на котором можно в короткие сроки очень быстро заработать, если конечно правильно все торговать. Так, что еще немаловажно, распределение токенов, как правило, многие ICO проекты, когда запускают проект, у них есть распределение бюджета, куда, сколько и как пойдет, и у них, как правило, всех процентов 20, 15, ну максимум 25, это на маркетинг и на пиар, а как правило, если плохая реклама, то проект, проект не зайдет, людей будет мало, обороты будут небольшие, Поэтому они, как видите, здесь 60% своего бюджета, они все вваливают в пиар, в рекламу. А именно, значит, на старте будет много людей. То есть, уже сейчас много заинтересованных людей, когда была закрыта частная продажа. Есть инвестора, которые приобрели токены. И, в общем, на прицеле, я вам скажу, прицел, наверное, быстро очень закроется. В течение буквально, может быть, недели, может, двух. Но я думаю, где-то в течение недели закроется. Ну и как видите, да, им 25% на развитие еще надо будет. Э -э, ликвидное создание рынка 10%. То есть они сделают свой небольшой оборот. И юридические расходы. В принципе, неплохая э -э, такая графа получается. Неплохое деление. Наконец-то людям дошло, им что надо вкладываться в маркетинг. Так как это самое главное для развития проекта. И здесь у нас еще будет на... 85 тысяч долларов разыгрываться ой, на 85 миллионов токенов будет разыгрываться 200 тысяч долларов по данному курсу который сейчас, да, если почитать это будет у нас airdrop. в принципе на аирдропах тоже можно заработать неплохие для себя деньги, потом немного придержать и еще лучше их продать еще за большую сумму как вы видите у них здесь основная команда, здесь представлены в основном самые верхушки. Это у нас а, есть и украинские разработчики. Так как вы знаете, что русские и украинские разработчики, именно проигры и хакеры самые лучшие в мире. Но, как говорится, вообще команда у них большая, там около 30 человек. Но здесь представлены самые основные основатели проекта, которые движут данным проектом. И пытаются его поднять в топ. Кстати, можно будет зайти и каждый профиль проверить на LinkedIn, вы просто нажимаете на любого человека, да, вы сразу попадаете и можете чекнуть его профиль. Ну, здесь в конце у нас часто задаваемые вопросы, я думаю, на этом мы заострять наше внимание не будем, идем далее. Это у нас Light Paper, все ссылки будут в описании, кому интересно сможете ознакомиться, потому что видео затянется на, сами понимаете, на 1-2 часа, и также у нас есть white paper полностью все что планируется все что сделано по проекту то есть как бы развернутая дорожная карта можно вникнуть во все тонкости данного проекта и попадаем мы на bitcoin тал как видите анонс был у нас 31 марта здесь у нас в принципе такая же версия как и на сайте только более урезана чтобы человек вкратце мог сразу совсем разобраться и перейти на сам проект ну, в принципе, здесь, конечно, еще не совсем так корректно все отображено, как хотелось бы, но для начала, в принципе, неплохо для форума Bitcoin Talk. Потом, ребята, можете подписаться на Facebook, на Twitter, потом на Telegram будут ссылочки. Там всегда можно будет пообщаться с, с администрацией, позадавать вопросы, интересующие вас. А именно, я думаю, вас будут интересовать вопросы по торговле как это все будет развиваться, насколько это быстрыми темпами пойдет. В принципе, как бы на этом все. Давайте, пишите свои комментарии по поводу данного проекта, что вы думаете, насколько он зайдет в топ. Также подписываемся на канал, ставим лайки, все ссылки в описании. Всем удачи, всем профита, всем пока.